Всем привет. Сегодня посмотрим, покажем, как можно восстановить фару и какими материалами, используя, в принципе, ну как, как и обычно, используем лак, да. Но этот лак завод рекомендует использовать на, для восстановления фар на голый, замотованный пластик без каких-либо дополнительных усилителей адгезии. Сейчас фару подготовим, покажу, чем подготовим и потом отлакируем. Сколько слоев надо этого лака? Полтора? слоев лака сколько надо? Полтора? Два? Ну, короче, в полтора слоя. Сделаем фару. Фарат, ну, не сказать, что прям сильно ушатана, но есть и царапины глубокие. А внутренний вот этот вот потек воды мы, конечно, не рассматриваем, потому что это фара не клиентская, это уже выброс. Ну, покажем, как наружку можно. Можно восстановить. Это не, проб... ну, не, не столько проблемная фара, но тем не менее машины с такими дефектами через одну ездят. Что нам нужно? 600, 800. 1000. А, значит, тут все зависит от того, насколько, ну, насколько конченое, повреждено, насколько да. Конченое, да? Ну, 320 думаю на... крупно или. Ну, опять же, да, я условно говоря, я не знаю, насколько она там твердая, мягкая, uh -huh. с, может быть, действительно там царапины какие-то глубокие. Поэтому тут надо адекватно. Можно начинать даже с 280 как бы неважно, да. Мы начнем с 320 uh -huh. Ну и потом, соответственно, постепенно будем подниматься с нормальным шагом. Uh -huh. до тысячного. И тысяча это достаточно да, тысяч, под тысяч это вполне Да, тысяча это вполне достаточно, потому что большинство фирм рекомендуют, ну, есть похожие материалы, да, там, до трилхтысячного, трезака, uh -huh. вот. Ну, это слишком уже. Слишком. Ну, у разных, да, там есть, отличаются. Я знаю, что чуть да. ли не да, там, три надо сделать, иначе будет рисковидно. Это лак 1.1. Попробуем. Я еще не, не видел. Но этим лаком можно и что-то вдруг надо элемент, то есть не чисто для пластика, для фара. А этим лаком можно и элементы валить. Он он быстро сохнущий, не? Да, ну а, как он? Ум... Да. На, при 20 градусах полностью за два часа до полировки и в камере он сохнет 6-7 минут. Uh -huh. Инфракрасная сушка, к сожалению, недопустима, слишком быстро. Опять же надо помнить, да, что если внутренний отражатель конченый, угу. то сверху увы все хорошо, ну, понятно, да. а внутри увы. Ну это только, я думаю, дебил не поймет, что ну, если обучает. Если стекло внутри грязное, то снаружи сколько не мой машину. А вдруг, а вдруг и случилось волшебство новогоднее, угу. и она не, это, не стала такой то Ну тогда. Нет, есть таланты, которые распаивают их внутри тоже, правильно? задача убрать весь вот этот лак Потому что если просто замотовать Да, и оставить На поверхности именно старое ЛКП Потом, когда нанесешь Будет сиреневая обвода некрасивая Поэтому обязательно надо убирать Его нет. прям хорошо видно на сухую Ну или на мокрую, ты его когда его обезжириваешь нет, нет. Видишь где-то разводы, когда убираешь Так фара готова 320 400 600 800 тысяч все это дело промотовано ответственно я все не показывал думаю каждый понимает что надо снять полностью вот этот слой который мы видим который тянется такой ниточкой его полностью надо выкачать оттуда высосать обезжириваем по рекомендации александра технолога я такой как бы не вникал настолько сильно, но он говорит, что вот тысячную рисочку уже обезжиривать лучше спиртовой вот этой смывкой водной, потому что хорошая обезжирка может чуть-чуть подплавить тысячную риску. Но все равно, если поэтапно мы обезжириваем в процессе шлифования сольвентной обезжиркой, антисиликоном, то перед окраской уже жиров как таковых нету и мы можем спокойно водное все дело это добить объемное и весовое смешение как угодно один к одному без, разбавителя. без разбавителя Да, наливаем дуем туда-сюда наливаем короче 60 граммов сделаем в общем а там посмотрим сколько расхода? 31,5. 63. 63 должно быть. Да. А мы с пистолетом вместе замешиваем? Ну да, да, да. Ну, потому что показать, насколько получится расход, насколько это дорого, прикинусь. Ага. Прямо еще? То есть при условии, что этот лак стоит порядка 50 долларов комплект, то есть литр готовый, расход у него... Но Опять же, не именно у него расход, а просто на этот элемент надо немного. И по факту, если ремонт фары такой стоит одной фары порядка 50 долларов, Опять же, в зависимости от региона, что там, куда там. То есть, ну вот, этого лака, этого лака реально хватит. Я ну, я думаю, на две, а то и на три фары этого лака хватит. Да? А мы сейчас посмотрим. Ну, мы сейчас, да, все известно. Да, не ввесим, будем гадать. От размера фары. Ну, понятно, я имею в этой фары. Ну, на две точно хватит этого лака. Да. А то и на три. Ну, Но карта, с учетом, я... да, что тут будет вообще через мини-джет давиться, чтобы вообще прям экономно-экономно. Они имеют смысл по-другому. Пара и... маленькая объем. Пара, ну нет, не самая маленькая. Ой, да? 654. 654, ну да. Уже обезжирено. А последнее обезжиренное. Водой. Да, да, да, так. говорил. Водная обезжирка. Полтора слоя или в один? Полтора. Сделаем один опыльный И сразу один полный Если нет миниджета, можно просто настроить на малую подачу Хоть грунтовочный пистолет и аккуратно это дело сделать. Просто расход будет, само собой, больше а так тоненький Все. слой. То, что мы видим внутри, это внутри. Я сказал уже, что это внутри да. потек воды. Она, Она валялась на улице. Это... Ну так хорошо. Это не самая маленькая, если еще. Ну, вот, скажем так, чуть-чуть больше средний. Это Mercedes ML, по-моему, да? Да. Похоже да, на ML. Да, Если кому-то нравится больше туншину, можно сделать первый слой. Высушить. А, Минуты-полторы. На... Минуты-полторы подсушить. И, и еще в второй слой. Да. Ну, это если кто-то думает, что а полирнуть или у меня мусор или еще что-то. А, а полирнуть здесь и так не 35 получается. То есть вполне достаточно. А можно вот, полирнуть. Можно. можно. А полирнуть. Он, что, он идем взвешивать. Да, от обычного вата. Вот. Да, единственное, что хочу сказать, что смесь такую готовят непосредственно перед донесением, не заранее. Не у него а, активатором работает вода из воздуха. Он сразу начинает схватываться. То есть стрелка жизни у него практически нету. Ага. Нам мешали, пошли, залокировали и выкинули. Остаток. Да, ничего не Надо <coughs> 654. Да, 654. 641. 13. -14. много Это бешеный расход. Это бешеный расход. А да. Ну вот и дальше будет посчитать а мы считаем 1000 грамм 50 долларов 100 грамм 5 долларов 10 грамм 50 центов по моему он стоил в районе 1800 рублей я доллара давай потому что не стоп 1800 рублей это не 50 долларов сколько это 3000 рублей это 50 долларов по вашему наверное да ну ладно, пускай он будет стоить 50 долларов, я не могу сказать точно. Ну, даже, ладно, так, даже, и... даже если 50 долларов литр, то есть килограмм 100 грамм 5 долларов, 50 гра... 10 грамм 50 центов, 50 ну пускай 60 центов лака и заработок ну, ну, да. почти чистых там 48 с учетом наждака. Да. да. Короче, ну. Наждак опять же параллельный. В общем, мой... получается опять же недорого. И не надо использовать никаких праймеров, ничего, Нет, потому ничего. что он автономный. Да. У -у -у. Причем, что можно его взять и пойти залачить деталь металлическую. И до полировки все это на воздухе сохнет, но ну, опять же при 20 градусах за 2 часа. 20 минут монтажной прочности, через 20 минут уже можно детали переносить, что-то еще. Значит, у этого лака только есть еще одна дополнительная особенность он не выдерживает межслойных сушек. То есть если вы нанесли последний слой в условиях камеры, сразу включается сушка. Либо не включать, Либо вообще. Не включать вообще. Поэтому мы сейчас будет. пойдем и включим нашу сушку. Ага. Засечем за время, когда наберет. Окей. Это Юзи Италия. Простенькая уже, старенькая камера. Да. Сейчас 60 градусов наберет, засечем время. Время сушки в камере этого лака порядка 6-7 минут. Окей, Ну ждем сейчас, когда у нас ну, будут да. под 60 подбираться. А, сказать. она уже остывает даже. Нет, нет, она не остывает. У нее, по идее, по идее, нет. У нее полчаса. Кстати, да, почему-то у нее время кончилось. Ну ладно, кончилось, кончилось. Нас интересует ну, больше вот это. Грубо 10 минут у нас прошло. Но она, получается, догнала себя до 58. И сейчас потихоньку спускается. На да нет. Ну да, тут получается это, так Потому что датчик-то стоит на полчаса сушки, но там у нас две детали еще лежат. Да, а тут э, датчик времени почему-то внизу. Ну ладно. Свет. Ну тут жарко. Тут тепло, да. ну, не жарко, уже да, сбрасывает температуру почему-то. Да. Ну, он, он, конечно, еще. Не, но ну, ему басты. Ему, ему на самом деле, да, но ему не хватило, он почему-то камера или солярка может кончилась, дурканула но тем не менее да то есть монтажная прочность у него уже есть ну ему ей, если остыть дать я думаю поставить да? можно но все равно 10 минут да. не догонка та а так часа два и можно ставить вот такой вот а так, да, и нет. глянец и риски все ушли самое главное как бы, то есть, ремонт выполнен дальше уже досушили полирнули допустим тут есть вот, ссор небольшой полирнули и, и это отпечаток пальца фирменный, Потом туда потом сполируйте не мы его оставим пусть будет да, здесь был вовка Шу -шу -шу. такие дела ну хорошо главное чтобы этот материал выполнял свою функцию и держался ну, у меня на машине он держится я его себе в августе нанес и еще нескольким нашим коллегам на работе. А -а -а. Ну, как раз, на, на чем еще проверять, да? На на себе. Поэтому у меня пока к нему претензий нет. Ну отлично. Пользуйтесь, радуйтесь, экономьте. Всем пока.